Квартира с ремонтом в центре Сочи, возле Парка Ривьера. Друзья, всем привет! Сейчас покажу вам квартиру с ремонтом в центре Сочи возле Парка Ривьера всего в 10 минутах пешком. Но начинаю свой обзор с Кубанского а кольца, потому что до этого места тоже идти всего 10 минут. Что такое Кубанское кольцо? Это где отель Звездный, то есть пересечение улиц Чайковского, Гагарина, и вот этот мост через речку, он вас приведет в самый центр Сочи. Вот там на горизонте, где написано «Чайхана», там находится центральный рынок Сочи и, соответственно, вот эта набережная речки Сочи. И от той... От той самой квартиры до морпорта вы дойдете, наверное, минут за 15, ну, максимум 20. А там же и море. Вот такая красивая панорамка с коптера. Как видно, море совсем недалеко. Если реально, около 20 минут пешком до Парка Ривьера. А если быть точнее, прямо до самого моря. Не то, что до Парка Ривьера, а до самого моря. А пешая дорожка, она идет вот вдоль улицы Цурюпа, как летит. Коптер, то есть реальное расстояние до Парка Ривьера, если не ошибаюсь, 900 метров. Там внизу абсолютно хорошая асфальтированная дорога, единственная без тротуара. И по ней вы идете до центра и Парка Ривьера. И вот, где находится вот эта девятиэтажка, там есть... Лестница и спуск на улицу Красноармейская. Потом вы проходите через жилые дома, попадаете на улицу Гагарина, на Цветной бульвар, на улицу Чайковского, переходите речку и оказываетесь в самом центре Сочи. Ну, по инфраструктуре тут как-то смысла нет рассказывать, потому что школы, сады, поликлиника и так далее, так далее. Все это в пешей доступности. Вот такая территория. Это основная одна группа, но у нас вход с другой стороны. На эту территорию отдельный, соответственно, въезд. Вот под этой площадкой, на которой я сейчас нахожусь, еще два уровня парковки. К нашей квартире имеется парковочное место. но вот здесь есть зоны с лавочками и вот такая а мини детская площадка. Ну, а мы идем вот на эту территорию. Доносится звон колоколов, потому что рядом церковь. Круглосуточный мини-маркет. Это хорошо. Мусорные баки. То есть мусором далеко ходить не нужно. Вот она улица Цурюпы. Собственно, она достаточно широкая, чтобы разъехалось. Два автомобиля. И до парка Ривьеры, как видите, реально 12 минут пешком. То есть 1 километр. Ну и от парка еще минут 5, и вы на пляже Ривьера. Здесь вот в доме открылось такое небольшое, но уютное кафе. Здравствуйте еще раз. С невероятно вкусным кофе. Территория закрытая. У вас будет пульт вот от этих ворот. Все, открыли ворота, заехали. Это бесплатная парковка для жителей данного дома. Но она вас вряд ли будет интересовать, потому что у вас есть собственная парковка к этой квартире. Находится она вот здесь под землей. Давайте вот так еще покажу дом. И вон там внизу. У нас находится улица Красноармейская и так далее. Итак, заходим в квартиру. Общая площадь 45,1 квадратный метр. С правой стороны гардеробная. Ну, сюда явно просится какая-то шторка, либо раздвижная дверь. Такая дизайнерская люстра. Вешалка для вещей. В общем, это прихожая. Далее совмещенный санузел. Тоже с люстрой, водонагреватель, стиральная машинка. В общем, все в квартире остается. Квартира полностью готова к проживанию, к сдаче в аренду, ну и так далее. Это кухня, совмещенная с гостиной. Также такая интересная люстра. Давайте вот так еще покажу. Ну, здесь нужно быть крайне аккуратным, если вы высокого роста будете ходить, чтобы не врубиться в телевизор. Значит, две спальни. Единственное, одна спальня без окна. Такие вот двери. Не знаю, насколько они удобные, но тем не менее. А кондиционер такой мощный, что я уже замерз, пока готовился к съемкам. И... Еще одна спальня, она с окном, но вида там нет, я вам скажу так. Вид на ваше парковочное место, которое вот здесь находится. Есть, конечно, тут и узковатые участки, но, к сожалению, как я и говорил, здесь нет тротуаров. А вот эта лестница, кстати, приведет на улицу Виноградная. И сейчас еще покажу лестницу, которая приведет на улицу Красноармейская и, собственно, сам центр Сочи. Кстати, совсем забыл сказать, если вы пойдете в сторону жилого комплекса «Сияние Сочи», там тоже есть лестница, и вы значительно срежете, если вам нужно, например, дойти в сторону Моримова. Ну а если в сторону центра, то вы идете вот по этой асфальтированной дороге, спускаетесь вот сюда и выходите на улицу Красноармейская. Также рядом продуктовый магазин. И вот он выезд на улицу Виноградная. Не сказал, но также в пешей доступности сетевые магазины, магнит, хороший ресторанчик. Ну и вот парк Ривьера. Один километр до него. Ой, друзья, чуть-чуть я реально заморочился, но ну, правда хочется вам показать. То есть это с сурюпы лестница выводит на улицу Красноармейская. Вы уж за мои старания не забудьте поставить лайк. Ну а дальше уже везде ровненько. Ой, обожаю я улицу Новогинская. Кстати, от жилого комплекса Ривьера Сочи, где мы с вами смотрели квартиру, всего-то 2 километра. Это где-то минут 20 пешком. А нахожусь я сейчас прям в самом центре, улица Новогинская. Давайте я вам вот так все покажу. В общем, улица Новогиевская у нас считается одной из самых красивых улиц города Сочи. Если пойти вперед, то мы придем к морфорту, буквально, наверное, минут 5-7 пешком. Если пойдем назад, то придем к ЖД вокзалу. Ну а стоимость данной квартиры 11 миллионов 800 тысяч, это получается где-то по 260 тысяч за квадратный метр. В общем, готов ответить на все вопросы по телефону, которые появятся на ваших экранах. Не забывайте поставить лайк или дизлайк. Пишите комментарии, свои впечатления по поводу квартиры, по поводу стоимости. Ну а у меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, канал Волк Стрит. До новых видео. Пока.